Да, да, <laughs> Всем доброго дня, дорогие друзья, с вами как обычно Альферна, и знаете что то да что, а, два ролика за два дня это довольно много. Да, да ладно! Поэтому, пожалуйста, оцените видеоролик лайком и подпиской на канал, потому что у нас уже 240 человек, а я хочу набить три сотки до конца месяца. Ролик был сделан совместно с каналом Таблетка Дизайна, и если вам интересно, что располагается на предыдущих местах, то перейдите по ссылке в описании на его канал и посмотрите видеоролик. А сейчас представляю вашему вниманию топ-10 аниме, где главный герой получает Силу Бога. Приятного просмотра! А на пятом месте у нас располагается аниме повелитель тьмы» другая история мира, а именно дьявол Начнем сначала. Если вы спросите у любого игрока ММО в РПГ и перекрестки мечтаний» о том, кого игроки боятся больше всего, каждый ответит одинаково. Они боятся дьявола или же «Короля демонов». Многие думают, что угодно, но одни не хотят попадаться ему на глаза, а другие весельчики пытаются его уничтожить, но при всем при этом платят за своей жизнью. Правда, не все в курсе, что король демонов – обычный человек по имени Такума Сакамо, он, как и все, тратит свое время перед мониторами на улучшение своих навыков, стиля боя, а также повышение уровня. Однажды, когда парень проснулся, он понял, что он находится на каменном алтаре, и девушки его осматривают. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите хуй. Оказалось, что они совершили ритуал призыва короля демонов, чтобы проботить его, но ну и на алтарь попал парень в образе своего персонажа, а окружал его тот самый игровой мир, только уже в реальности. Четвертое место я присуждаю Геройской Академии, а именно Мидори Изуку. Мидори Изуку – это герой аниме, который в эпоху героев и причуд попал в 20% населения, родившихся без причуды. Из-за отсутствия причуды был объектом насмешек и издевательств, вследствие чего вырос трусливым и неуверенным в себе. Любит героев и старается изучать всех, насколько это возможно, записывая всю информацию о них в блокнот, который постоянно держит при себе. Всегда готов помочь и бросается с головой в опасность, даже если это может стоить ему жизни. Но в один момент все переворачивается с ног на голову. И теперь он уже не просто какой-то ноунейм no без причуды, а уже один из самых сильнейших героев. Кстати говоря, почти все из его окружения не знают, что он является одним из самых сильнейших, поэтому его можно еще отнести в другой ток. Ну ладно, это смотрите потом. Подписывайтесь на канал. Ху -ху, а мы переходим к третьему месту. На третьем месте располагается убийца Акамы, а именно Тацуми. Тацуми является главным героем этого аниме. Он парень, который покинул свою деревню, чтобы поехать в столицу, чтобы заработать деньги и вернуть былую славу его родному городу. Будучи хорошим мечником, хорошо обращавшимся с мечом, он очень глуп и позволяет разным людям обдурить его. В первый раз его обманули и забрали все деньги, а второй раз он и не поплатился жизнью. Сказочный дебоёб. Но в конце концов он нашел то общество, которое ему будет по нраву. И впоследствии это общество стало ему семьей. Вот мы и подошли к серебру нашего топа. А серебро занимает тетрадь смерти. А именно Ягами Лайт. Ягами Лайт это отличный ученик с превосходными результатами. Он однажды замечает очень странную тетрадку во дворе школы. И двигаемый странной силой подбирает ее и внезапно начинает видеть бога смерти Рюка. Люк делится с ним информацией о этой тетради. О том, что она создана, чтобы продлевать жизнь богам смерти. А также рассказывает механизм работы работает этой тетради вписываешь имя и описываешь его смерть после чего этот человек умрет главный герой не поверил словам Рюка но с неохотностью решает проверить силу тетради и он не придумал ничего лучше как проверить ее на одном террористе к его удивлению тот человек умирает и теперь ему остается только придумать как ее использовать стать злодеем или же рыцарем правосудия смотрите сериал он очень крутой пусть даже старый но является одним из самых популярных так это все да. переходим дальше и вот золото нашего топа. И как думаете, что его занимает? Конечно же, Оверлорд. На, серьезно, Ты не верил. Оверлорд, или Айнсул Гон, ранее известный как Мамонго, главный герой серии Повелитель. Он же является гильдмастером Владыка Великой Гробницы Назарик и создает актера Пандоры. Нипа Назарика считает его высочайшим из всемогущих 41 высшего существа. Все по стандарту. Главный герой играет в компьютерные игры и имеет неплохие результаты. И является одним из сильнейших. Через какое-то время тот сервер и игру, на котором он играл, закрывают. А Мэмонга хочет провести свои последние минуты в крепости, которую он и его друзья построили. К сожалению, друзья не могут присутствовать на закрытии сервера, потому что у них появились свои дела, у них появились свои семьи. Ну, в общем, жеза, да, и не с кем поиграть. И вот... На счетчике 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Казалось бы, все, сервер закрыт, ничего не будет. Все остановилось, но нет. Внезапно, после обновления счетчика, игра не заканчивается, а наоборот продолжается. И тут Мамонга не понял, что произошло. Начал спрашивать у разных НИПов и заметил, что они двигаются по странному. Что это уже не игра, а уже реальная жизнь. Что он может управлять своими руками, что он может вертеть своей головой. Вот это поворот! И тут он сразу понял, что к чему. А поймете ли вы? Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы хотите видеть подобные ролики. Также, пожалуйста, переходите и заходите на самый лучший проект серверов для Counter-Strike Global Offensive. Ссылка и коннект в описании. А также подписывайтесь на второй канал Таблетка Дизайна. И на этом все. Всем пока!